Здарова, меня зовут Владислав и в этом ролике я покажу тебе как повысить твой FPS с помощью настроек Windows. То есть сейчас я покажу тебе свою настройку винды, что я делаю после ее установки и что рекомендую сделать вам. Сразу говорю, что я не претендую на полноценный гайд и здесь не будет абсолютно всех способов, здесь будут основные те, которыми пользуюсь я и которые уже проверены временем. Но перед началом ролика хочу рассказать вам о том, что в моей группе вк проходит конкурс на вот такой вот замечательный юспик. Так что если хотите поучаствовать в этом конкурсе, просто переходите по ссылочке в описании в мою группу и там будут все подробности. Не забудь... Давайте подписываться на канал и ставить лайки, но ну а мы переходим к способам. Что ж, перед тем, как мы перейдем к способам повышения FPS, хочу сказать о том, что если вы хотите добиться максимального прироста производительности и по максимуму избавиться от лагов и фризов, стоит переустановить винду. Однако, если вы делать этого не хотите, то давайте просто представим, что вы сейчас перестанули винду и она у вас установлена заново. Первым делом советую скачать вот такой вот файлик под ссылочки из описания, потому что здесь будут полезные приложения. И первый способ на сегодня это будет удаление, собственно, приложений, которые были предустановлены на винде. Это можно сделать, открыв меню поиска, перейти в пункт параметры, и здесь слева у нас будут приложения. Нажав по какому-нибудь из приложений, мы можем его удалить. Однако некоторые системные приложения, например Microsoft Edge, просто так удалить нельзя. Именно для этого мы скачивали эту папочку по ссылочке из потому что здесь можно удалить все приложения, которые вам не нужны. Например, лично мне абсолютно полностью не нужна Cortana, это голосовой помощник, который встроен в Windows. Я нажимаю по этому файлу правой кнопкой мыши и нажимаю выполнить с помощью PowerShell. Нажимаем открыть, и у нас сейчас придет вот такая вот штучка. Вот это я круто, конечно, сказал. Как вы видите, Cortana у слева удалилась то же самое мы можем делать со всеми теми приложениями которые нам не нужны После того, как мы удалили все ненужные приложения через папочку, можем посмотреть через, собственно, это приложение, которое показывает нам установленные приложения. Может быть, что-то здесь осталось. И удалить уже это отдельно. Например, мне не нужен Xbox Live, и я его прямо отсюда вот так вот удаляю. Также я не пользуюсь записками, я также их отсюда удаляю. Отсюда просто это будет немножко сделать проще. То бишь удалить те приложения, которые можно удалить просто вот отсюда. Это будет сделать отсюда проще. Я, конечно, разговаривать не умею, просто тавтология лютейшая. Та же самая погода, например, мне абсолютно не нужна, я ее удаляю. Однако, я сразу говорю, будьте аккуратны. И не удалите случайно чего-нибудь лишнего Следующий способ на сегодня Это выбор производительности Как вы знаете, ведь есть много разных, так сказать, параметров энергосбережения Энергосберегающий режим, сбалансированный Максимальная производительность, высокая производительность А также есть еще битсум хайс перформанс Так вот, для того, чтобы нам настроить параметры электропитания Нам нужно открыть поиск Написать здесь панель управления Открыть эту самую панель управления, вот здесь вот справа выбрать параметр мелкие значки и тут выбрать пункт электропитания. Здесь мы видим уже открыто у нас экономия энергии, высокая производительность и сбалансированная. Как вы видите у меня уже выбрана высокая производительность, однако если мы нажмем Windows плюс R и напишем сюда PowerShell, и вставим сюда команду, которую вы можете найти в описании У нас откроется максимальная производительность Перезайдя в пункт электропитания, вот мы можем ее здесь заметить Эта самая максимальная производительность поможет нашему компу работать практически на 100% Однако есть еще одна настройка схемы управления электропитанием, а именно Bitsum Highest Performance Эта самая настройка недоступна обычным пользователям И для того, чтобы ее установить, потребуется скачать файл и провернуть небольшие, несложные в принципе махинации с виндой А именно с переносом файла по папкам винды Та самая Bitsum Highest Performance позволит вашему компу работать на все 100% я пользовался ей около полугода И после переустановки винды решил, что мне хватит максимальной производительности Однако, если вы хотите использовать свой комп на все 100% Тогда переходите вот здесь по подсказке справа сверху А если она вдруг не всплыла, то по ссылочке в описании И там в ролике я рассказал, как поставить эту самую максимальную производительность То есть Bitsum с перфомансами А следующий пункт на сегодня будет красивость винды Я честно, не знаю, как это называется Но, в общем, суть в том, что мы нажимаем правой кнопкой мыши по этому компьютеру И нажимаем свойства У нас открываются параметры и справа мы выбираем дополнительные параметры системы. Вы не видите? Вот так вот. Оп, видите, теперь видите дополнительные параметры системы. Как мне ролики вообще на YouTube записывать и разговаривать не умею? Боже, чел. Здесь мы заходим в пункт быстродействия и выбираем обеспечить наилучшее быстродействие. Здесь мы заходим в быстродействие и выбираем галочку обеспечить наилучшее быстродействие. Лично я себе еще поставил галочки вывод эскиза вместо значков, чтобы у вас э, закрытая фотография. она не отображалась то, что внутри. А не просто логотип этой самой фотографии. И сглаживание неровностей экранах шрифтов я также себе оставил, потому что, ну, когда оно выключено, Прям экраны и шрифты становятся вообще Неприятными для восприятия. Далее Мы идем опять же в параметры и Здесь мы выбираем пункт конфиденциальность И здесь если вдруг у вас что-то включено Советую выключить вообще все, что Здесь есть. Например, вот это вот что это Вот это вот мне абсолютно не нужно, я отключаю здесь Галочку. Большинству людей это также не нужно Если вдруг кому-то это нужно, то я думаю Те об этом знают и оставят здесь галочки Далее мы идем вот здесь в разрешение приложений И отключаем все те приложения Которыми вы не пользуетесь. Например, голосовая Активация, уведомления, свет. Учительные записи и все здесь у вас будет включено, все здесь нужно будет выключить Здесь на кроме того, чем вы пользуетесь Далее мы идем вот здесь вот в систему и здесь видим уведомление действия И отключаем все галочки всех уведомлений Также мы можем перейти в питание спящий режим и поставить спящий режим никогда, чтобы у вас никогда не гасли монитор Далее мы идем в параметры игры и здесь выключаем Xbox Game Bar также отключаем запись клипов вот в этой вот вкладочке и по желанию включаем игровой режим. Большинству пользователей он поможет, однако есть те, которым он делает только хуже. Поэтому этот параметр советую потестировать, но я думаю у большинства пользователей он уже включен и они чувствуют перерост в PS. Однако он также может делать хуже, повторяю еще раз. Ну и последним способом на сегодня будет две очень полезные программы для вашего компьютера. Одна из которых не имеет аналогов абсолютно, но даже если имеет, то они особо не конкурентоспособны. А вторая имеет конкурентов и имеет аналоги, однако, по моему личному мнению, это лучшая программа. Если хотите, можете использовать какой-нибудь тисиклинер или что-то подобное. Лично я оставлю ссылочки на скачивание этих программ в описании, и мы просто их скачиваем с сайтов. Сейчас мы вместе установим эти программы, и я расскажу, зачем они нам нужны. Короче, ребята, если я не смогу вырезать то, что я только что рассказывал про Windows 10 Твикер, то тогда вы видите это сообщение в эту видеозапись. Короче, прикол в том, что я сейчас наткнулся на некоторые статьи в интернете, что Windows 10 Твикер это как бы вирус. Посмотрел различные видосы на YouTube, а также попытался сам запустить эту программу, и винда мне сказала, что она эта программа имеет большую угрозу для винды. Поэтому если у меня не получится на выходе монтажа вырезать все то, что я говорил об этой программе, если там как-то слова будут друг за друга цепляться, то вас сейчас предупреждаю о том, что эту программу устанавливать не нужно, пока с ней все не прояснится, потому что непонятно, что сейчас с ней происходит. К сожалению, вот так не очень красиво получилось, однако я вас предупредил. Ну и в связи с этим ролик получился не совсем полноценным, поэтому ждите в скором времени еще один ролик на эту тему. Он не будет таким длинным. и и, возможно информативным, однако там тоже Будет одна очень полезная штучка Которая будет все таки нормально работать 100% Я в не уверен, ну и еще накидаю вам мелких Приколюшек, вот я скачал эти две программы И теперь давайте их устанавливать, первое давайте Установим Glare Utility 5, что ж, ну а после Открытия установщика программы, нажимаем далее Принимаем лицензионное соглашение и Выбираем папку, в которой вы будете устанавливать Игру, после того как мы выбрали место установки Здесь мы можем выбрать, делать ли ервык на Рабочем столе, делать ли лаунчик Он, это я так понимаю, чтобы программа запускалась Со стартом вашего компьютера. Здесь галочку. И здесь галочка Join the Customer Experience Improvement Program То есть, чтобы с вас собирались данные Это нам не нужно, мы убираем отсюда галку Нам не нужно, чтобы с ней собирались данные Еще и это как бы, будет требовать ресурс нашего компа После установки нам предлагают запустить программу Мы нажимаем готово и запускаем программу В чем фишка этой программы? Во-первых, здесь есть вкладка одним кликом И здесь, как вы видите, можно сразу очистить реестр распаривать ярлыки, удаление с И много всякой ненужной штуки Вы нажимаете найти проблемы, нажимаете автоустранение И программа сама исправит и пофиксит Все баги, которые возможно у вас есть на компе, например, вот у меня очистка реестера 43 проблемы, а еще исправление Реклов 5. Эта программа абсолютно все Сделает сама за вас. Далее мы можем идти В модули и здесь есть две очень интересные Вкладочки. Во-первых, это очистка диска Если вы давно не чистили свой диск И не меняли винду, то это будет довольно Вам полезно. Вот, например, лично я Абсолютно недавно установил винду и накатил Самые только нужные для меня программы А она уже нашла 1.7 гигабайта Ненужных вещей, ненужного хлама Ну, я нажимаю нажать очистку и она сама Все очищает. И вторая интересная штучка Находится у нас в вкладке оптимизация Это менеджер автозапуска Также есть еще дефрагментация диска, и не немножечко позже Нажимаем в менеджер автозапуска И здесь убираем все возможные программы, которые вам не нужны Если вдруг вы не знаете название какой-то программы Например, Spotify, Steam, понятно А вот, например, апдейт не очень Но мы можем снизу внизу посмотреть путь к папочке И видим здесь Discord Соответственно, этот апдейт является Discord Мне не нужно, чтобы Discord спускался с моим компом вместе С моей виндой Поэтому я его отключаю Также здесь планировщик заданий Здесь вот есть Nvidia Drive если кому-то он не нужен, также можно все здесь это отключить, потому что он жрет достаточно много. Но в службах Windows не советую ничего отключать, потому что они нужны банально для работы винды. После того, как мы отключили все те ненужные программы, которые запускаются с вашим компом, можем зайти в дефрагментацию диска и здесь выбрать наш хард, если у вас жесткий диск, его можно дефрагментировать. Это нужно делать около где-то раза в месяц и делать это нужно для того, чтобы ваш жесткий диск работал в целом быстрее. То есть, грубо говоря, жесткий диск разложит все по почкам, так как ему удобнее и будет находить информацию нужнее, точнее быстрее. А вот если Сдшником так делать ни в коем случае нельзя, потому что вы его банально убьете, он для этого не предназначен. Что ж, ну в принципе на этом все, обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если вам понравилось, не забывайте участвовать в конкурсе. Всем пока и удачи!